Привет. А вы мама, та, которая наказала кота? Да, я мама, которая наказала кота. А ты почему такой большой? Эй, ворона, я тебя видела три года назад. Ты была совсем маленькой. Ты чего, росла без меня, как ты могла без меня расти? Вот когда я на тебя смотрю, только тогда и рас... должна ты расти, а иначе это неинтересно. Не нет, я хочу расти только когда сама захочу Ты будешь расти, когда я на тебя буду смотреть, иначе я тебя тоже накажу А хочешь, я тебе снежок дам? Какой еще снежок? Э, ворона, ты где? Большая ты задница Ай, за что? Ворона, не надо Ладно, ухожу Пока Мама, которая наказала кота Пока, зрители Удачи!